Сегодня, 17 марта, в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие по случаю выхода юбилейной книги под названием «30 лет дружбы». Книга посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и рядом стран. С прошлого года мы эту книгу начали писать. Буквально вот недавно мы завершили, полностью сделали верстку этой книги, завершили все тексты, согласовали их и выпустили. Я думаю, эта книга будет очень полезной для многих людей. Мероприятие приняли участие руководство МИД Кыргызстана, послы, депутаты Джугур Кинеши, ветераны дипломатической службы, ректоры вузов, представители СМИ и общественные деятели. Дига вышла на сегодняшний день, 5000 экземпляров обговорено. печать идет. Вот. В дальнейшем мы планируем Национальный библиотеку Лукула передать, Баялинова. Потом в ВУЗы будем обращаться, встречи организовывать с молодежью, с преподавательским составом. И эту книгу там предоставлять, чтобы она была у них в библиотеках. В дальнейшем планы вот у нас сейчас регионы тоже просят приехать в регионах, презентовать, показать ее и ознакомить, чтобы все наши соотечественники прочитали, осознали и немножко, наверное, как мы взглянули на Кыргызстан с другой стороны. Над созданием книги работали Общественный фонд инноваций с участием ИД Кыргызстана, дипломатическое представительство иностранных государств и международной организации. Ну, знаете, вообще послы, у них язык официальный. Была задача написать книгу в более таком художественном, литературном жанре все-таки, с этими оборотами. Вот, наверное, было немножечко трудно где-то их перефразировать где-то корректировать вопросы, ну ничего, задачи справились, тем более эта работа была а, без отрыва от основной нашей деятельности, приходилось работать и ночами, чтобы уложиться в сроки. Тем не менее, я думаю, мы справились с задачей. В книге, созданной в формате интервью и фотоиллюстрации, описываются ключевые события, произошедшие с момента установления дипломатических отношений. Послы 24 стран и трех организаций поделились своими впечатлениями о нашей стране, людях и культуре, а также поделились советами, как развить туристическую сферу в республике. Достаточно сказать, что между Азербайджаном и Кыргызстаном мы сейчас за этот 30 лет смогли стать и стратегическими партнерами, близкими друзьями. Между нами развиваются отношения во всех направлениях, как и экономических, политических, так и гуманитарных направлениях. Мы находимся в составе очень важных международных организаций, в рамках которого тоже мы объединили свои усилия. Самые прекрасные впечатления. Это, мне кажется, очень важная инициатива, когда 30-летие Кыргызстана, 30-летие его независимости нашел впечатление, нашел воплощение в этой книге которые расписались и главы дипломатических представительств Кабиствани, тем самым подчеркнули значимость важности Кыргызстана как важного участника международных отношений. Для нас для венгров очень важно, что мы имеем родственные связи, что мы тоже э, когда-то качевали здесь вазы, и я думаю, что нам сохранить эти традиции очень важное дело. Я хотел бы, чтобы э, кроме э, вот, других областей сотрудничества мы э, сконцентрировали именно на этом. В данном издании содержатся статьи Министерства иностранных дел, Фонда поддержки и развития туризма в Кыргызстане, интервью с чрезвычайными и полномочными послами 24 стран, а также ООН, ОБСЕ и Европейского союза, аккредитованными в Кыргызстане.